Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я расскажу, как заморозить щавель разными способами. Для любого способа сначала я тщательно промываю зелень проточной холодной водой, параллельно перебирая листочки. Далее подсушиваю щавель. Просто стряхнуть зелень недостаточно, так как в ней будет много лишней воды. Складываю вымытый щавель в друшлак и даю немного времени стечь в воде. Не очень мелко нарезаю щавель, использую и листья, и нежные стекло и делю на две части. Одну часть замораживаю порционными кубиками. Это первый способ заморозки, быстрый и простой. Все, что для него нужно, кроме уже порезанного щавля, это формочки для льда, пластмассовые или силиконовые. В ячейки формочек я раскладываю щавель. Чтобы зелень превратилась в ледовый кубик, добавляю немного воды. Беру чайную ложку и наливаю воду в каждую ячейку с зеленью. Обычно уходит примерно 2 чайные ложки воды на каждую ячейку. Формочки ставлю в морозилку. Зеленые кубики быстро схватываются. Буквально через несколько часов достаю кубики из формочек и высыпаю их в пакет или контейнер. Такие щавелевые кубики перегодятся мне, если буду делать соус соусы щавеля котлетом или решу испечь домашний пирог со щавелем. И второй способ заморозки, самый интересный. Я замораживаю зелень щавеля со сливочным маслом. На выходе получаю шикарную заготовку для омлетов с зеленью или для пирожков со щавелевой начинкой. Заранее достаю сливочное масло из холодильника. Оно должно быть несколько подтаявшим, растапливать не нужно. В миске смешиваю порезанный щавель и сливочное масло. Получится кашеобразная масса, которую очень просто разложить по ячейкам формочек для льда. Отправляю формочки в морозилку и уже через пару часов получаю вкусную, натуральную и полезную заготовку. Далее освобождаю формы от щавелево-масляных кубиков, ссыпаю их в отдельный пакет или контейнер и подписываю в заготовку. При готовке я не размораживаю щавель, а бросаю в блюдо в замороженном виде. Во время тепловой обработки замороженный щавель не будет отличаться от свежесорванной зелени.